Всем здрасте, дорогие друзья, с вами в Стамбачеке. И сегодня я хочу показать для тех, кто любит читерить в Майнкрафте, как же установить нодус. Многие наверняка не знают, многие знают. Ну что ж, давайте приступим. Для этого нам нужно скачать сам нодус. Давайте мы его сейчас скачаем. Так, я уже зашел на сайт. Так, сейчас мы его скачаем. Как на рекламу. Так, теперь мы ждем. Так. Сейчас я на рабочий стол попробую его. Так, Хотя, так, теперь нам показывать в папке. Ну, я сейчас буду показывать, ну, как я вот там скачиваю и так далее. Ну, установка одинаковая. Так, сейчас он должен открыть мне. Так, нет, он с архиватором. И нам нужно только вот эту часть, minecraft.jar. Теперь мы должны нажать кнопочку «Пуск», написать «5», точнее, «процент», А П, П, да, «ДАТА», «Процент». Все будет в описании, какие папки нужно искать. Так, теперь мы ищем папку под названием, вот, .minecraft. Мы ее открываем и находим в ней папку bin. Мы сюда заходим. На, ну, тут еще будет у вас старая, как бы, эм, такая вот штучка, minecraft.jar. Ее нужно будет удалить. Ничего не волнуйтесь, все будет нормально. И мы просто перекидываем нодус вот сюда. Точнее, ну, это minecraft.jar, которого мы скачали, сюда теперь мы вот это все можем закрыть и теперь мы просто открываем Майнкрафт 1.5.2 да это на версии 1.5.2 так ждем так все сейчас у меня уже грузит так теперь мы просто ждем идем ждем ждем обычно процесс бывает долгий так вот у нас появился такой донат донатов модус модус форум теперь как же нам проверить будет ли он работать. Просто можем зайти на сервер или вообще в одиночную игру, и мы уже видим у нас такое есть меню. Мы нажимаем на русскую кнопочку N, у нас сейчас высвечивается меню. Но так как я уже играл с Нотусом, я в только сделал себе только нужные для меня такие стручки, а так их будет много. Тут есть X-Ray и много всяких других штучек. Ну что же, подписывайтесь, ставьте лайки. С вами был Мистер муджик я Всем удачи и всем до новых встреч и до новых выпусков. Удачи!